Итак, ребят, будем начинать. Всем привет, те, кто будет смотреть записи. Сегодня тема моего прямого эфира ⁇ как сочетать старую школу с новой школой построения сети ⁇ Почему-то в последнее время очень много разногласий. По ту сторону экрана, и по ту сторону разных рингов, что лучше выбрать, классику жанра, офлайн методы построения сетевого бизнеса, либо же выбрать интернет Что если в принципе можно развивать офлайн и онлайн методы сообща, то есть как, как это можно вообще в принципе сплести в одну косу как сделать так, чтобы старая школа, которая приходит в интернет, она не особо терялась. И чтобы новички, которые приходят в онлайн, они не тыкали пальцем, что типа классика жанра и старая школа не работает. Они понимали, что в принципе в интернете нужно делать все то же самое, что и в классике жанра, только немножко под другим углом. И что сетевику говорят делать в самом начале? Ну вот спонсоры, сетевая компания. Какие э, вот первые действия, которые спонсор говорит делать? Это создать список из 100 человек, да, то есть, ну, это такая классика. Поговорить с друзьями и семьей для того, чтобы сообщить его о продукте, либо бизнес-возможности. А, притворяться успешным, пока ты не станешь успешным. А, хорошо начать относиться к отказам, то есть нет, потому что нет это не означает нет всегда тоже говорят, что успех это в дальнейшем выстраивание отношений то есть если человеку мы предлагаем сегодня бизнес и по какой-либо причине ему сейчас не интересно, либо человек говорит нет то очень важно с человеком выстраивать дальше отношения, то есть не бросать своего потенциального кандидата на произвол судьбы, как это делает большинство предпринимателей с маркетинга. но почему-то когда люди сегодня приходят в интернет и в веру автоворонок, воронок, инфобизнеса, интернет-маркетинга Все говорят о серии рассылок, подогреве Держать связь со своими подписчиками настолько долго, насколько это только возможно И это на самом деле очень важно Потому что вся вот эта модель офлайн-бизнеса и онлайн-бизнеса Она на самом деле схожа Просто она интерпретируется немножко по-другому И она излагается и воссоздается разными инструментами немножко по-другому но идеология одна и та же для того чтобы например построить бизнес сетевого маркетинга на земле нужно нужен список знакомых а для того чтобы построить бизнес в интернете нужна база подписчиков либо подписчики в вашем профиле в инстаграме вконтакте в рассылке и так далее и нам еще часто говорили, да, то есть, например, мы не продаем, не говорите, что мы что-то продаем, мы делимся просто информацией. Кто с таким встречался, дайте обратную связь в комментариях и делитесь со всеми информацией в радиусе трех метров, да, то есть, вот если человек на вытянутую руку, либо же на радиусе 3 метров, значит, это наш потенциальный клиент, либо наш потенциальный кандидат. Так вот, особенно помню, учили э, Старая Гвардии, да и до сих пор она этому обучает. Проводите домашние кружки, да, то есть опрашивайте людей в торговых центрах, на улице и так далее. И вот все это старые традиционные способы продвижения нашего доброго MLM-бизнеса. Но забавно то, ребят, что здесь есть очень много общего с тем, как вы должны вести свой бизнес в интернете. Давайте мы с вами разберем, например, правила трех метров, да, то есть правило трех шагов в интернете, как это в принципе происходит. Особенно если вы только начинаете сетевой маркетинг в социальных сетях, вам следует пообщаться абсолютно со всеми, кто находится в радиусе трех метров от вас в интернете. Независимо от платформы социальных сетей, независимо что вы выбираете, развиваться в ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассники, в Инстаграме. Если кто-то свяж... связывается с вами, да, то есть если кто-то а, как-то соприкасается с вами, вы должны начать строить отношения с ними. Поставьте восклицательные знаки, если меня видно, слышно, поставьте сердечки, если все нормально. Например, вы должны обязательно отправлять личное сообщение. Любому, кто отправляет к вам запрос в друзья, не просто добавлять человека в друзья и авось что-нибудь произойдет каким-то чудесным образом, нет, как только вы получаете э, заявку в друзья, либо кто-то на вас подписался, э, если вот вы только-только начинаете и вам очень важно построить бизнес сетевого маркетинга достаточно быстро, вы должны от, э, отправить Обратное сообщение, то есть человек вам добавился, как минимум его поприветствовать у себя в друзьях, для того, чтобы социальные сети начали работать на вас. Если вас кто-то лайкает или делится одним из ваших постов, то есть делает репост, сохраняет его, обязательно тоже ему напишите в ответ. Это ну, Иначе все превращается в некий безликий ресурс построение этого бизнеса мы здесь пришли и наш бизнес в первую очередь он относится к, к бизнесу взаимоотношений и для того чтобы люди начали интересоваться вами вашим продуктом вашей сетевой компании вы должны с ними начать как минимум коммуницировать обо всем ни о чем абсолютно обязательно нужно списываться с людьми которые комментируют ваши посты или объявления но это подробнее об этом чуть позже Просто спросите их о бизнесе, о целях, посмотрите, можете ли вы определить их потребности, какие-то желания, хотелки, боли чтобы с ними продолжать дальше общаться. Но даже если вы просто тупо начнете с ними переписываться, поблагодарите их за, ваш, за их внимание, за то, что они подписались, за то, что они лайкают, за то, что они комментируют, это уже дорогого стоит. Социальные сети как минимум начнет им транслировать больше ваши посты, которые вы публикуете в социальных сетях, потому что умная лента сегодня не работает в одну сторону. Если социальные сети видят, что вы никак не реагируете на запросы в дружбу, и если вас лайкают, комментируют, вы с ними не переписываетесь. То есть, социальные сети, они умные сегодня. Ну, не то, что умные, программа так работает, что они видят, что вы не социальны, вы не общительны, то есть, вы друг к друг другу никак не относитесь. Вот вам как-то добавились, ну и все, они мертвым грузом повиснут, если вы им не напишете и вы с ними начнете коммуницировать. Вот так это работает, правило трех метров в интернете, либо правило трех шагов, вот в классике жанров, что... Каждый тот, кто идет мимо нас и на вытянутую руку в трех метрах, в трех шагах к нам, значит мы должны к нему обратиться, некий опрос, ему создать для того, чтобы взять его контактные данные, для того, чтобы с ним потом созвониться, чтобы на презентацию пригласить. Так же это было? Кто, кто это проходил, поставьте много пятерочек, если вы в классике жанров это проходили, я-то уже... Практически 12 лет в индустрии SEO-маркетинга я, наверное, уже прошел все, то есть все методологии, которые есть в традиционном методе и которые есть в интернет-технологиях, то есть я, наверное, испробовал на своей шкуре все. Поэтому правила трех метров в интернете вот они таковы, что вы должны списываться с каждым человеком, который с вами хоть как-то соприкоснулся. То есть отправлять запрос в дружбу, лайкает или делится вашим контентом, комментирует ваши посты или объявления. То есть вы должны пойти навстречу к этому человеку для того, чтобы просто с ним познакомиться и задружиться. Дальше, список из 100, да, то есть вот список знакомых, создай список знакомых из 100, как это работает в интернете. В принципе, я рекомендую начинать развиваться в таких социальных сетях, как ВКонтакте или в Инстаграме, то есть это две такие самые адаптируемые социальные сети под сетевой маркетинг, то есть вот в них есть все для того, чтобы успешно строить этот бизнес. И я рекомендую э, начинать общаться э, с теми людьми, которые уже начали интересоваться бизнесом, а лучше MLM бизнесом. Ну то есть э, брать целевую аудиторию сетевиков, либо те люди, которые в поиске, где бы э, создать какой-то дополнительный доход, либо не, не дополнительный даже доход, а открыть свое дело в онлайне. Почему? Потому что, во-первых, у них уже нет скепсиса и отношения к МЛМ, да, то есть вот скептического какого-то отношения к МЛН Приветствую, ребят. Ставьте много лайков, если меня слышно, видно, нормально. То есть, э, э, холодная аудитория, которая никак не связана с сетевым маркетингом, либо же вообще, в принципе, не интересуется никаким бизнесом в интернете, они относятся к MLM бизнесу как к финансовым парамиде и как к мошенничеству. То есть, если вы работаете вот с аудиторией, которая ищет подработку, либо работу, вы будете встречаться очень много и вам просто придется очень много работать с возражениями. Поэтому, в принципе, моя целевая аудитория – это предприниматели сетевого маркетинга, потому что эта аудитория уже вовлечена в этот бизнес, и если с ними грамотно выстраивать отношения, можно э, достаточно успешно строить этот бизнес, как это делаю я. Моя вся команда на 98% состоит исключительно из предпринимателей сетевого маркетинга. У меня нет людей со стороны, которые как-то пришли ко мне в команду, ни разу не, э, ну, ни, ни разу не были связаны с MLM. И вы можете не писать, как спонсор говорит, писать список знакомых и стать человек, которым никогда не будет интересен ваш бизнес. Это мама, папа, тети, дяди, сестры братья, ну, тем людям, которые не, не слыхали, не гадали, да, то есть они ходят на работу, у них свои интересы, а вы тут приходите и начинаете что-то предлагать, им это неинтересно, они во вселенную запрос не кидали, что не хотят развиваться в бизнесе, либо открыть какой-то бизнес, либо распространять косметику с БАДами и так далее, ну, неважно, какой продукт, либо услугу. Но в интернете, сегодня в социальных сетях, вот как я сказал, в частности, таких, как ВКонтакте, в Инстаграме, достаточно очень много уже групп объединенных по интересам да то есть групп которые ну вот вы же подписывайтесь многие из вас скорее всего подписаны на меня вконтакте да то есть вы проходите мою рассылку моя, моя группа она тематическая да то есть как развивать сетевой маркетинг через интернет и моя группа объединяет тех людей кому интересно развитие сетевой бизнеса через интернет и а, таких вот групп сообществ пабликов а, аккаунтов в инстаграме вконтакте ну, да и в фейсбуке в одноклассниках их достаточно очень много вы например занимаетесь косметикой вам нужно уже идти к тем людям которые развивают, развивают косметику например те люди которые интересуются витаминами вам нужно идти и уже общаться с теми людьми кому интересны витамины если вы строите бизнес и ищите партнеров в бизнес например франчайзинг открыть вам нужно найти уже единомышленников в аккаунтах в социальных сетях которые уже объединились между собой которые уже интересуются темой бизнеса инвестиций и так далее и с ними начинать коммуницировать и вот вместо того, чтобы составлять список из 100 человек и приставать к своему окружению, который вас потом на юг посылают и потом не хотят иметь с вами дело, проще составить список из 100 групп в социальных сетях, групп по интересам которые с высокой вероятностью откликнутся на ваше предложение. Ну вот, например, подписчики известных гуру такого, как Радислава Гондопаса. Да, то есть, это человек, который обучает лидерству, это человек, который обучает э, спикерству, это личностному росту, это человек, который не против индустрии сетевого маркетинга. И он очень много давал уже интервью лидерам сетевого маркетинга и выступал на сценах э, сетевых компаний, э, при которых он положительно отзывается об этой индустрии. Таким образом, вы можете общаться уже с аудиторией, которую объединил сам Рандислав Гандапас, кому это ценно поставить очень много восклицательных знаков. вот вместо того, чтобы составлять список знакомых и 100 человек, которые, скорее всего, скорее всего, вы, наверное, уже на этом обожглись, не заинтересованы в старте бизнеса, теперь вы будете разговаривать с людьми, которых укусил предпринимательский паук. да, То есть человек сетевой паук. А так идете. И э, начинаете собирать группы по интересам, такие как Рандислав Гондопас, Роберта Киосаки и так далее и тому подобное. Там Артем Мистеренко, Виктора Бандалету, ну исходя из вашей целевой аудитории, которую вы в принципе объединяете и э, с аудиторией, которой вы хотите построить этот бизнес и который на, наилучшим образом подходит конкретно под вашу сетевую компанию. Вот. И больше никаких дел больше никаких дел с невосприимчивыми друзьями, членами семьи, больше никаких, больше никакого негатива со стороны вашего окружения, больше не нужно быть э, отвергнутыми незнакомцами, да, то есть посланными в одно место незнакомцами, потому что им это не нужно в принципе. А, а общение в принципе с людьми, которые уже заинтересованы в той или иной тематике, которую вы развиваетесь, например, вы у вас есть коктейли для похудения, вы идете и начинаете общаться с людьми, которые уже там, например, в сообществе по похудению состоят, им уже интересна тема похудения, им уже потенциально необходим ваш продукт, осталось только с ними построить взаимоотношения. И общение с людьми, которые уже заинтересованы, это больше, чем половина успеха. Это больше, чем половина успеха. Поэтому ваша конверсия, закрытие сделки, она взлетит. Да? То есть вот вы будете с ними общаться, предлагать свой коктейль, либо там консультации с ними проводить. Конверсия в закрытие сделки, в рекрутинг, либо в продажу, она уже будет выше, чем у вас было до этого, если вы этим занимались, там общались с людьми, которым это потенциально неинтересно. В конце концов, вы должны понимать, ребят, что неважно как вы продвигаетесь в онлайне, либо в офлайне, ну, то есть на земле, либо в интернете. Традиционные и онлайн методы, они схожи, потому что большую часть времени вы все равно будете слышать отказы. В любом случае, это просто факт. Это все еще игра цифр, игра чисел. Называйте, как вам удобно. Но верно и то, что... Отказ может просто означать, что сейчас просто неподходящее время. То есть, если вам сейчас отказывают, и вы понимаете, что вы общаетесь с целевой аудиторией, что вы общаетесь с людьми, которым потенциально это нужно, но вам почему-то отказывают, отказывают, потому что им пока это не нужно. Пока. Слово пока. Да, то есть, но не, не значит, что не нужно от слова совсем. То есть, они еще недостаточно... Подогреты, недостаточно понимают, недостаточно знают, недостаточно доверяют вам и ваш, вашему предложению Нужно просто с ним держать дальше контакт Поэтому успех, он заключается в дальнейшем выстраивании отношений да, То есть в постоянных касаниях И вот как работает дальнейшее выстраивание отношений в интернете Если раньше в офлайн методе, как мы делали Вот подскажите, как, да, как э, выстраивались отношения с аудиторией э, на земле ну, конечно же, это буклеты, это книги, это журналы, это какие-то DVD-диски, да, то есть это постоянные приглашения на какие-то мастер-классы, это какие-то приглашения на презентации, согласны, ребят? Ну, как это работает сегодня в выстраивание отношений в интернете? И существует множество способов выстраивать отношения в интернете, и многие из них можно полностью автоматизировать. Вы можете выстраивать отношения через рассылку как в емейлах e так и чат-ботах в мессенджерах как многие из вас скорее всего проходят мои сейчас воронки чат-боты вы можете выстраивать отношения размещая просто контент в своем блоге выстраивание отношений может означать это прямую трансляцию вот как я сейчас провожу с вами прямую трансляцию это тоже своего рода выстраивание отношений со своими подписчиками, да, то есть встречаемся вживую, общаемся, даю какой-то контент, даю какую-то ценность, вы берете от меня некую обратную связь, вот, и... На самом деле это дивный новый мир с современными технологиями. Вы не ограничены сегодня одним телефоном, телефонными звонками, которые были вот буквально еще 5-6 лет тому назад, когда нужно было составлять список знакомых, либо брать объявления и просто тупо их обзванивать. Социальная сеть это высокоэффективный и в значительной степени автоматизированный канал выстраивания отношений. Вы также можете провести вебинар в дальнейшем, когда научитесь это делать, либо даже не научитесь, когда вы просто осмелитесь это делать. У вас на самом деле так много вариантов, но что важно помнить, ребят, так это то, что вы все еще все-таки общаетесь с людьми. И построение бизнеса традиционным способом и ведение его в интернете накладываются, вот совмещается на друг друга в том смысле, что вам придется общаться с людьми так или иначе. Вот Позвольте мне вам повторить, вам придется общаться с людьми. То есть автоматизация определенных моментов, даже создание воронок, чат-ботов, она не ограничивает вас в общении с человеком. Автоматизация определенных процессов, она должна упрощать... И ускорять возможность сблизить вас с, с вашим кандидатом, чтобы с ним можно было поговорить по делу, да? то есть, чтобы, ну, лишними танцами с бубнами не было, чтобы его там чему-то не уговаривать, а чтобы человек вам мог обратиться, и вы все равно с человеком вживую общаетесь, робот не будет за вас закрывать сделки, регистрировать человека, продавать ему продукт, будете продавать конкретно вы, кто это понимает, поставьте много семерочек что если вы сегодня на надеетесь на какую-то волшебную кнопку бабло и что за вас механизм, чат-бот будет делать всю работу за вас, вы только будете смотреть и наблюдать со стороны, как у вас строится бизнес, я готов вас разочаровать такого никогда не будет. абсолютно. К в любой воронке вот например моя программа моя программа массовый рекрутинг да, то есть с элементами коучинга, там я обучаю, да, то есть, создать всю эту воронку для того, чтобы к вам в команду приходило там от 30 человек в месяц. Да, то есть, это означает, что вы будете засыпаны консультациями. Да, то есть, и вот именно консультация в коучей сессии это ключевой элемент воронки. Да, то есть ключевой элемент воронки, и неважно как вы это делаете, либо через прямой эфир, как я провожу, либо через вебинар, либо ключевой элемент воронки выступает ⁇ это консультация, потому что консультация ⁇ это самый высококонверсионный инструмент в продажах и в рекрутинге, который вообще придумали в человечестве. Вот взят, например, 100 консультаций. За 100 консультаций, если вы пройдете 100 консультаций, 80 человек из них вы сможете зарекрутировать, либо продать в бизнес, но если вы проводите вебинар, либо пытаетесь продать через какое-то предварительно записанное видео, никогда такой бешеной конверсии не будет, то есть будут конверсии 10-20%, то есть из 100% человек 10-20 будут э, как-то реагировать на ваше предложение, а через консультацию 50-80, а то и 90%, потому что это живое общение. Через живое общение, вот когда вы смотрите в глаза, когда вы слышите человека, когда вы можете тактильно представить, как этот человек жестикулирует, как он с вами общается, так намного более эффективно закрыть человека на сделку, закрыть человека в команду, либо на свой продукт. Поэтому вам в любом случае... Придется общаться с людьми, потому что если вы не общаетесь с вашими кандидатами, если вы не связываетесь никаким образом со своей аудиторией, если в конечном счете не автоматизируете все возможное, что можно автоматизировать, вы не строите настоящий бизнес. То есть вы как белка в колесе, вы как работник, как торговый представитель, который работает на сетевую компанию, но не работает сам на себя. Я хочу до вас до этого сегодня вот именно это донести. И знаете, на днях я разговаривал э, с одной из своих клиенток, у нас был созвон, и она как-то произнесла очень такую интересную фразу. И это была, э, Она сказала, что сетевой маркетинг это очень тяжелая работа. И знаете, если быть на самом деле серьезным с вами и честным, это действительно тяжелая работа. Потому что многие сюда приходят И они с неправильными ожиданиями С правильным настроем Они пытаются строить этот бизнес Они думают, что они подписали регистрационный Получили номер, подписали Стали дистрибьюторами И должно произойти чудо, которое обещают Все и всюду Найди двоих, найди троих, те трое еще троих Те трое еще троих, трое еще троих Вуаляй, ты миллионер К сожалению, такого не будет Не существует такого чуда Независимо от того Используете ли вы классические методы построения бизнеса, то есть э, на земле, или строите через интернет свой бизнес, это все равно работа, работа. Особенно первый год, особенно первый год, вы не можете избежать трудностей, э, вы как бы не хотели, сколько бы у вас много надежд не было, что есть волшебная кнопка, вам просто нужно делать свою работу, я серьезно. И ваш первый год работы в интернете, в особенности в интернете, является наиболее важным построением вашего бизнеса. Это на самом деле это ваш год укрепления доверия. И как, как правило требуется год пребывания постоянно в интернете, год вот постоянного пребывания, не так что вы Зажглись, у вас там неделя прет, вы пишете посты, там один день повыходили в сторис, а потом на год пропали. А вот год вы систематически, постоянно появляетесь э, перед своей аудиторией в социальных сетях, вовлекаете, привлекаете ее в свои социальные сети аудитории аудиторию и несете им ценность, даете, даете им какой-то полезный контент. Э -э, постоянно сами обучаетесь. И, и таким образом, если люди видят в вас постоянство, люди начинают вам доверять Но проблема в том, что легко отвлечься, очень легко отвлечься, легко потерять концентрацию Но представьте себе следующее вы учите всех, например, как строить бизнес, как начать бизнес, то есть вы привлекаете людей, как похудеть, как накраситься, то есть ну вот вы занимаетесь в социальных сетях, вы публикуете информацию о том, что вот у вас есть бизнес, вы там на мероприятии, вы проводите встречи, у вас планерочки, у вас обучение, и вдруг вы отклоняетесь и начинаете продвигать что-то другое. А затем еще что-нибудь, ну то есть вот знаете, как из куста в кусты прыгают сетевики часто там и в поисках золотой пилюли, там где проще, то есть они не думают, что проблема в самих их, то есть что они не квалифицированы, что они не профессионалы, не эксперты, они начинают искать выходы в других сетевых компаниях, то есть ладно и ладно, я еще понимаю в принципе, когда адекватный, и адекватный сетевик, он ищет возможность поменять сетевую компанию не потому что он видит сетевой компании выход, а то, что наставник, у наставника есть система обучения, он наставнику доверяет, что действительно наставник гарант выживания, что за ним и в огонь, и в воду, и медные трубы можно идти. Тогда это ладно, еще полбиты. Но сегодня просто таких очень мало. Но когда прыгают из компании в компанию, потому что из одного куста подруга позвала и сказала, что это бум 2023 года, либо 22 года, с другого куста где-нибудь в социальных сетях увидели, что там матри, э, супер суперматричный э, супер маркетинг-план, то есть это не в ущерб и не в обиду каких-то маркетинг-планов э, сказано, а в смысле просто есть такие сетевые компании, которые призывают, приходив в мою команду, ничего делать не нужно и ты приу Успеешь. Ну то есть слабость вот эту вот развивает. И вот так вот прыгают, потому что вот там по пообещали одно, там пообещали другого, и по итогу обожглись, и по итогу вообще все. Поэтому вы, вы представьте не то, как вы это делаете, а как вот на вас со стороны наблюдают люди, которые вот за вами следили, следили, следили, вы в одном были проекте, либо в сетевой компании. Через неделю, через месяц уже в другом, и о другом говорите, кричите. То есть... Какое доверие должно к вам быть? То есть, ну, это, это просто можно с аналогией очень хорошей привести сейчас. Вот. Вы просто теряете доверие своей аудитории. И ä, вам просто нужно сосредоточиться на сегодняшнем своем проекте и ä, год сделать все максимальное, чтобы в нем преуспеть. Да? то есть Не нужно искать какую то золотой пилюли. И не нужно тратить время свое, начиная снова и снова с самого начала, потому что все ваши проблемы, они будут двигаться вместе с вами, неважно какой продукт вы будете продвигать. Продукты компании это всего лишь инструмент, а везде он один и тот же сетевой маркетинг, где нужно строить сеть э, дистрибьюторов, которые продвигают бизнесу, услугу, либо какое-то предложение. Посвятите 12 месяцев тому, чтобы приносить пользу своей аудитории. Вот подумайте о следующем, да, то есть если вы встречаетесь со своей второй половинкой, мужем, женой, будущим, да, то есть там подруга, парень, девушка, вы должны посвятить этому человеку, вот своему противоположному полу, всего себя. Согласны? Поставьте много пятерочек, если вы понимаете, о чем я. Когда у вас есть какие-то отношения, вы должны быть рядом каждый божий день, ну, Утрированно, но ну, вы меня понимаете, да, то есть практически каждый, вы должны быть рядом постоянно, вам хочется быть рядом, вы ищете возможности, как быстрее с друг другом м, стать ближе, а, чтобы пообщаться с друг другом, вы на телефоне постоянно висите, вы встречаетесь, думаете, куда бы сводить свою вторую половинку, либо ждете от своей второй половинки какой-то инициативы. Та же динамика наблюдается с вашей аудиторией, но чтобы вы понимали. Все везде одинаково, то есть все отношения, они развиваются вот в подобном русле. Вы должны быть на виду, сдерживать свое слово, оправдывать ожидания. Да, то есть в тот момент, когда вы исчезаете из вида, то есть вот тут-тут-тут вот, тут, вот, помелькали когда вы сворачиваете с курса, да, то есть начинаете развивать что-то другое, и, э, вчера кричали об одном, а сегодня кричите о другом, вы, э, когда вы предлагаете какой-то новый продукт, новую услугу, новый бизнес, вы нарушаете это доверие. Ну, то же самое, представьте, вы встречаете со своей второй половинкой, и тут вдруг вы пропадаете на месяц, либо на неделю пропадаете, ой, извини, я там заигралась с другим там знакомым, либо с подругой заигралась, либо я подумал, что у меня не работает, то есть я вот тебе цветы дарю, либо я с тобой в кино хожу, но я почувствовал, что нету никакой отдачи, сверну-ка я. А на самом деле-то нужно было быть понастойчивей, да, то есть на самом деле нужно было немножко больше проявить усилий, какой-то инициативы для того, чтобы завоевать вторую половинку, правильно? Ну, поставьте восклицательные знаки, если вы меня понимаете, вот аналогии к вам заходит, чтобы вы понимали. Вот всегда, когда вы вот делайте что-то, в особенности то, что касается по отношений, вот сравнивайте вот эти вот методы, как будто взаимоотношения мужчины и женщины. То есть, когда вы выстраиваете взаимоотношения со своей аудиторией, Подумайте, а не спешите ли вы со своим предложением, а все ли вы сделали для того, чтобы понравиться человеку, а все ли вы сделали для того, чтобы сблизиться с человеком, чтобы потом предложить ему в постель, да, то есть либо пожениться, либо еще куда-нибудь. То есть вот проводите эту аналогию, когда пытаетесь кому-то что-то предложить и думайте о своем потенциальном кандидате, как, о, о, как бы о своей будущей второй половинке, так бы вы поступали в принципе в жизни. И вот если вы будете посвящать себя всю, всего вот всю себя процессу, если вы будете систематически постоянно, вы станете тем авторитетом, которого они ищут, да, то есть вот в индустрии всего маркетинга на самом деле таких людей очень мало. Если вы постоянно появляетесь на публике, вы становитесь надежным человеком, которому они доверяют. И вот э, при... Пришло время просто спросить себя, полны ли вы решимости, решимости оставаться на этом пути, полны ли вы решимости довести дело до конца, да, то есть насколько вот вы, вас вот есть у вас вот эта приверженность. Если да, то не пытайтесь отклоняться от каких-то действий, от работы, которая зависит ваше будущее. Узнавайте, как строить отношения, узнавайте, как проводить презентации, узнавайте, как строить отношения с людьми, используя доступные сегодня инструменты 21 века, автоматизации бизнеса, да, то есть созданию воронок, социальные сети, контент-маркетинг, копирайтинг. Сегодня очень много инструментов для того, в чем можно стать на самом деле профессионалом. Узнавайте, что происходит в мире ваших кандидатов, подбирайте свой продукт, свое предложение в соответствии с их потребностями. То есть не нужно предлагать похудеть, ну то есть если вы вдруг продвигаете свой продукт для похудения, для тех, кто не худеет, кому это не нужно. Вот у человека болит, он переживает, что скоро лето. Человек постоянно ходит на фитнес-тренинги, марафоны для похудения. Вот ваша аудитория, начните с ними коммуникацию. Начните с ними коммуникацию, начинайте им помогать рекомендациями, советами, и они будут у вас покупать ваш продукт. Помните, что всегда есть проблема. Станьте поставщиком решений. Не Баночку, не бан... люди не банку покупают, люди не бизнес приходят построить. Люди покупают банку, потому что их желание это похудеть. Именно из-за того, что они хотят избавиться от головной боли, они покупают обезболивающее. Они идут, покупать обезболивающие просто, потому что его продают в аптеке. Нет. А люди идут, покупают продукты Гербалайф, например. Ну, то есть, там, коктейль для похудения. Потому что их желание влезть в свое любимое платье. Начать, наконец-то, нравиться своему противоположному полу. Чтобы подруги завидовали. Вот, вот это надо продавать. То есть, вот, идите со своим продуктом. Не говорите, смотрите, какая у меня банка классная. Вот тут супер акция, новинка, супер скидки, да. А нафиг людям не интересно, везде со всех сторон об этом кричат, говорите, Хочешь похудеть, хочешь начать нравиться мужчинам, у меня есть решение, для этого просто напиши мне, ну это утрировано, да, то есть вот когда вы заходите через решение проблем, когда вы пишете контент, который решает их проблемы, человек начинает вам доверять. Ну вот смотрите, приведу пример, как вот, например, воронки строятся, да, то есть вот как в моей сетевой компании, как эксперты продают, смотрите, просто аналоги. Вы же знаете, ну, наблюдаете, наверное, за YouTube блогерами, либо за Instagram блогерами. И, наверное, знаете, что вот есть такой сайт, как iHerb, да, то есть, который продвигает там витамины. Знаете, напишите, знаю, если знаете. Вот смотрите, фит, фитнес-тренера, фитнес да, то есть, они проводят разные марафоны, да, то есть, потом продают курсы по похудению. И э, они становятся авторитетом для тех людей, которые приходят к ним на марафоны обучаться, да, то есть они предоставляют проблемы похудения. И в этот марафон они вставляют модуль, да, то есть модуль по выбору витаминок, по, по выбору БАДов, например. И они начинают рекомендовать, вот, приходите по моей э, ссылочке на eHerb, там вводите промокод вот этот и получите 10-20% скидку на eHerb и предлагают им купить вот эти БАДы. И люди идут и покупают. А в, чем смысл интегри... а в чем проблема интегрировать ту же идею с сетевой компании? И ни в чем нету проблемы. И вот в моей сетевой компании так и делают. И э, С результата, например, с товарооборота 8 тысяч долларов за полтора года выросли на 250 тысяч долларов товарооборота. Как вам такой результат? Класс? Напишите класс. А все почему? Потому что они... Сначала строит отношения, начинает решать проблемы человека, показывать, как они могут лю людям помочь, да, то есть вот люди хотят худеть, я тебе расскажу, как похудеть, и просто потом хочешь ускорить это, вот я, например, кушаю витамины, и вот такие вот витамины. Я рекомендую тебе эти витамины, на тебе скидку на, на эти витамины и плюс еще поддержку в отдельном чате. Люди идут и делают в эту сетевую компанию товарообороты, потому что они этому человеку доверяют. Они не пойдут в аптеке, не пойдут на другие сайты искать продукты аналоги. Нет, они... Психология работает так, что то, кому мы доверяем, мы идем и делаем то, что нам рекомендует доверенный человек. Когда мама нам рекомендует вот купить вот эту колбасу, мы не думаем и не идем, не ищем аналоги. Мы идем и покупаем эту колбасу, потому что мама нам порекомендовала. И так далее. Когда нам врач, да, то есть говорит, что вот для того, чтобы снять вот этот. Эм... Чтобы решить эту проблему, вам нужно первое, второе, третье лекарство купить. И мы идем, покупаем это лекарство, потому что нам порекомендовал этот эксперт. Ну, если мы, конечно, не разбираемся в, в этих витаминах и в лекарствах, потому что зачастую люди уже умные, да, то есть, там, например, моя жена, она никогда там и идет и еще сто раз перечитает, нужно ли то лекарство, либо нет. Но смысл вы поняли, да, то есть результат, он на самом деле на налицо. Станьте мастером, станьте мастером в решении проблем и вы всегда будете подходящим человеком, вы всегда будете тем человеком, которому они захотят присоединиться в команду, либо купить у вас продукт. И поэтому если ответ стоит онлайн или офлайн методы, сочетайте эти методы с максимальной выгодой для себя. Просто понимайте, что вы можете выстраивать отношения через интернет проще, чем когда-либо раньше. Легко общаться с более чем 100 человек, каждый божий день используя интернет. Например, мою сейчас воронку проходит там, ну, я сейчас ее пока тестирую, да, то есть более 100 человек одновременно, я с ними не общаюсь. Все это делает чат-бот, автоворонка за меня. Получить больше нет быстрее, чтобы быстрее перейти к вашим «да» через интернет, да, то есть, слышали такое, да, то есть, нужно... Получить много нет, чтобы скорее получать много да. Показывать людям свою презентацию, не приглашая их на встречу в кафе или на дом. То есть, это все можно сегодня делать в онлайне намного проще, намного быстрее. И на самом деле вы так можете много делать вещей, которые, ну, которые традиционно делаются в оффлайне, да, и смешивать их с онлайн миром, это настолько много разного, и вам все, что нужно, это принять решение и овладеть некоторыми техническими навыками. И поначалу будет обязательно сложно, такой опыт есть у всех нас, я бывает ночами сижу, я бываю там несколько дней реш... сижу над одной задачей, но оно того стоит. Разбираться в любом случае придется в чем-то, как-то, в каких-то инструментах. Благо, что если вы идете и находите какого-либо наставника, то вам он уже показывает и раскладывает это. И вы быстрее приходите к результату, потому что вы не сами добиваетесь всего, вы не сами там бьете шишки об лоб, а вы черпаете знания у своего наставника. И вы просто понимаете, что вы меньшинство в этой индустрии, то есть те люди, которые обучаются, действительно хотят профессионалами, их меньшинство. И те люди, которые сейчас, например, стро... смотрят этот, этот эфир, постоянно образовываются, вас меньшинство, используйте это в своих интересах, то есть вы избранные, как я называю. Дайте просто себе 12 месяцев, посетите себя процессу, убедитесь, что вы действуете каждый божий день, развивайтесь каждый божий день и станьте просто одним из лучших в нашей индустрии которые строят свой бизнес исключительно через интернет и продвигается вперед У вас все для этого есть у вас сегодня в интернете куча возможностей вот и через лет десять вы даже не узнаете эту индустрию потому что все к этому идет и то, о чем мы только сейчас разговариваем, через лет 10 это будет глобальной нормой, уже устаревшей, которую так же, как и сейчас, сравнивать старую школу с новой, уже будут новые технологии, которые мы сейчас называем новыми, называть старыми. Поэтому, ребят, у вас все получится, я вас верю. Если у вас есть сейчас какие-либо результаты, я обязательно скачаю, сохраню эту запись, немножко обрежу, возможно, и в любом случае предоставлю, потом можно будет посмотреть запись.